Итак, всем привет! Сегодня с вами Илья Енот, и я вам расскажу, какой лучший видеоредактор установить как его установить. Я уже много видеоредакторов испробовал, Pinacle Studio, потом еще Video, Movie Video Editor и так далее. Вот. Дело в том, что Pinacle Studio, вот я последний, который использовал, там очень часто во время раскадровки видео, то есть когда вы уже... Видео смонтировали, склеили и так далее. А, уже готовое видео, картинка ускоренная. А вот звук не успевает за картинкой. Там очень тяжело и неудобно. Поэтому я забросил Pinnacle Studio. А, потом дальше. Мой видеоэдитор я забросил, потому что его очень тяжело найти взломанный. И часто там слетает лицензия. В итоге я остановился на Vegas Pro. Я его уже скачал. Много искал в Vegas. Ов. В итоге я остановился на 11 версии. Потому что она стабильная. Вот. Э -э открываем сначала. Вот папочка. Я ее выложу на диск. Так. Мы открываем для начала Portable, Запускаем. экстракт. Yes. Ну это мы заменяем. Сейчас он быстренько замените все файлы нужные нам и мы начнем установку все отлично появился вот такой вот файл readme, то есть здесь написано как установить но мы этим пользоваться сейчас не будем откроем VEGAS 11 так что-то я его выбрал VEGAS 11 64 так, да, 64 бита полная версия мы его запускаем так, это мы закрываем. Ждем, пока он становится. Чтобы нам потом было удобно исправлять некоторые ошибки здесь, давайте удалим вот этот вот файл. Он нам больше не пригодится пока что. Так, и диск C. То есть сейчас вот эти два файла удалим от старой Sony чтобы ничем нам не помешали. Вот, появился Sony Creative Software. Мы его запускаем и ждем загрузки. Английский. А, да, вот это вот Never версия Next. Он сейчас скачивается. Подождем, когда он скачается. Я, скорее всего, сейчас поставлю на паузу, чтобы вам не смотреть этот долгий процесс. Так, у меня сейчас был сбой установки. Я выбрал второй пункт. А, так намного быстрее, конечно, но может быть какие-нибудь ошибки. Ну ладно, мы подтверждаем, выбираем папочку Next, сделаем значок на столе, устанавливаем. Так, подождем, когда он установится. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, и... Давай же, быстрее. Играем в догонялки. Ладно, пока он устанавливается, давайте его отложим. Допустим, кейген запустить. Я сразу же отключил звук, потому что от кейгена очень много шума. У него громкая музыка, и, может быть, кому-то она будет неприятна. Поэтому я выключил звук, и сейчас я вам покажу, как пользоваться кейгеном. Выбираем для начала версию программы. Запустим Vegas Pro 11 64-битную. Все, ждем. Сгенерируем сразу ключ. Генерируем ключ. Сейчас у нас установится Vegas Pro 11. И мы его запустим. Отлично. Он у нас установлен. Дальше. Мы жмем патч. Выбираем папку с программой. Так. Вот, выбираем папку с программой. Ищем Sony. Окей. Второй раз. Вот. Тоже нажимаем Sony. В программ-файлы. Ищем Sony, Sony. Вот Sony. Окей. Идет патч. Ждем немножко. Он патчится вполне-таки быстро. Много это времени не займет, как вы видите. Все, запустили. Дальше мы его сразу же, сразу же русифицируем. Вот, включить русский интерфейс, запустить, добавляем в реестр. Все, внесены в реестр. Отлично. Теперь запускаем Vegas Pro. Вводим ключ. То есть вот этот вот... А, вот, вы извиняюсь, вот, вот этот вот. Вводим сюда. Далее, зарегистрироваться с другого компьютера. Далее, далее, заполняем данные, я их уже заполнил. Предоставляем эту регистрацию информацию, регистрационную информацию. Сохранить, да. Жмем далее и вставляем вот этот вот, этот вот активационный код. Копируем, вставляем, готово. Ждем. загрузки программы. Дождем немного. Все. Как вы видите, программа сразу русифицирована и активирована. Так, это нам не нужно. Вот, у нас уже все готово. Давайте проверим видео. Видео также вставляется. Что делать, если видео не вставляется? Сейчас давайте удалим дорожки. Так, извиняюсь. Ладно, просто выйдем отсюда. Так. Сейчас, сначала нужно будет выйти. Если видео не э, закидывается в Sony Vegas, то есть не открываются. Мы должны зайти в папку локальный диск C, программ файлс, дальше мы ищем Sony Vegas, открываем папку файл IO Plugin. Дальше мы копируем плагин из папки. Сейчас, подождите, чуть-чуть, я его найду. Вот, QuickTime7. Открываем его, копируем. Возвращаемся в эту папку, открываем CompoundPlug. Ищем CompoundPlug, вот этот вот. Удаляем его. Хотя давайте скопируем на всякий случай, вырежем. Так, ладно. Допустим, мы сейчас его вырезали, вставляем теперь... То, что мы уже скопировали. QuickTime 7. Это давайте вырежем, мало ли пригодится. Все, вставляем. Все, отлично. Теперь будут открываться все видео. Форматы. MP4, AVI, которые вам нужно. Давайте проверим, ничего, ничего ли мы не испортили. Нет, все в полном порядке. Ну, на этом пора заканчивать. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ссылку я выложу в описании. Всем спасибо, всем пока. Not we were free